Давай, привет передавай, в Ютуб пойдем. Вот этот парень из России, он считает, что Путин говорит крэйзи. Ребят, непонятная история творится. Может, накуренный или что? Ребят, смотрите, у соседей приезжает автобус и развозит ребятишек, школьников. А у вас также, нет? Там Вове тоже приезжает, автобусы развозит по домам школьников. Оп, первоклашечка, наверное. Привезли, все, пошел. Короче, Артем сегодня нам делает кисадилью, да? да? Ты не думаешь, что она не прожарилась внутри? Он, он, он, он. Прожарился. Ну уже, да. Потому что я ровный слой сыра сверху. Точно? Плачу, я, я да. Да. Давай, привет передавай, в Ютуб пойдем. Спасибо, спасибо, обязательно. Ой, вообще шикарно. На. Все. все. Все, ребят, подписчик мой из Новузенска. Артем и друг, он тоже из Новузенска. Да, разговариваю все. Разговариваем, он все ролики смотрит, говорит, все ролики смотрю, знаю, ну, где ты был, то, то, то, все наизусть знает. Вот это вот, я считаю, П, порядочность. Правильно? Все четко. Привет. Привет, привет. ты как у вас. Красота, сейчас будем есть. О! Ссылочка, ребят, домой кому заказывать надо, в Россию отправить без проблем. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, ребята, пошло дело. Купили вот такую косу электрическую, не стали никакой бензиновой покупать, потому что будет штраф, если мы не будем этим заниматься. Поэтому Женька сейчас, короче, кто чем занимается? Джами кушать готовит. Я поехал, вещи забрал, ребят. В караоке вчера попели песенки короче, дома у нас концерт, в караоке закрыто до 5 до 6 утра опять были ребят, потом какой-то клуб пошли ну в общем, весело было, так что что-то вам буду показывать, а что-то смотрите в инстаграм, вот здесь инста. а я поеду и даю туда трака, вместе с вами посмотрим, как он себя чувствует, заводится, не заводится, потому что я уже не трогал его 4 дня, на скайдинге стоит. Ну, в общем, поехали. Ребят, пока еду, давайте вам чуть райончик свой покажу. В общем, все вот эти дома, но тут дома не продаются, в принципе, в этих районах я смотрел, но стоимость их около 400 тысяч долларов, представляете? Небольшой сзади участочек в каждом доме есть. Дома, правда, да, большие, может быть, там 130, 140, 150 относительно большие квадратных метров. Здесь еще есть хорошая школа. Кто-то писал мне в комментах, что вряд ли это хороший район, потому что здесь рядом аэропорт. Ну да, ребята, это густо населенный район. Нельзя около аэропорта взять и оставить кусок земли. Конечно, он населен. Но и это его рейтинг никак не портит. Это действительно хороший район. Спокойно. Здесь вот есть речушка. Здесь часто... Женя гулять ходит, рассказывает, что здесь то гуси гуляют, то вон они, вон они, лебеди какие-то всякие, всякие животные. Вчера или позавчера Женя сказал, что он ночью здесь ехал и видел аллигатора огромного, представляете? Вот смотрите, какая красота, фонтанчик там у нас, такой вот импровизированный парк. Красота, правда? И вообще погода шикарная в Майами. Привет, передавай Ютубу. Вот мы, ребят, все собрались, Джамик. Спасибо большое, ты такой вкуснятина приготовил. Это картошка, да, здесь картошка с мясом, с рыбышками, да? да, да, да. Барашка, барашка. Какой как, Жень? А? Тихо, тихо, не отвлекай. Че, приятно птит нам. Угощайся, Артем. Угощайся. Ребят, ну что, я приехал на первый заказ, шесть машин меня уже ждут на Чикаго, Иллинойс, как обычно. Слушайте, вот есть такой негативный фактор в работе самому на себя. Ты отдыхаешь сколько хочешь, понимаете? Я отдыхал с четверга, сегодня у нас вторник. Хотел вчера поехать, потом перехотел. Ну, в общем, сейчас приехал в Jumbo, luxurycars.com. Здесь мне нужно забрать, по-моему, корвет. Сейчас посмотрим. ребят приехал забрать второй автомобиль porsche 911 2011 года причем этот заказ это был раунд-трип то есть я должен был сюда один porsche привезти а другого вести я это в четверг сделал вот на этом же месте и я забыл у нее просто забрать представляете а клиент какой-то странный он ничего мне не сказал а потом написал говорит, ты забыл Ну и видимо он забыл ну короче забыли я возвращаться уже не стал он у нас porsche стоит инспекцию делаем забираем и поехали дальше да вот он Кленч не отвечает, я надеюсь он дома. Okay. Hello? Hello. Hello. I'm driver. I Я clean up your car. The keys are in here in the host. Of. I'm in a meeting. The keys are in the Хорошо. Then you can open that door, okay? Okay. Just open the door. Open the, door oh, the really know what your source are get your full name and sign. Just type. Okay, and uh, type No no Hold on. Oops type right here. I don't have my glasses on, so uh huh No problem I, I will put E D A I yeah, that's okay. Okay. Так, ребята, у меня тем временем сгорел свич. даже не свич, а соленоид, видите, старый соленоид, вот я сейчас новый ставлю, вот это старый, он сгорел, старый, поэтому я меняю его, ну как сгорел, но там уже все, там уже нет никакого напряжения, он уже ничего не держит, поэтому надо ставить новый, у меня в запасе был соленоиды, к сожалению, ребят, очень часто выходит из строя, я не знаю, что еще делать, может вы мне что подскажете, месяц, полтора, все, или может это нормальный срок действий. Это на 24 вольта. Хотя у меня 12 вольт. Но я пробую разный. Может быть, методом тыка вот так вот смогу определить нормальный. Не знаю, что делать. Не знаю, ребят, есть большие сомнения, как он будет работать за место того большого, такой маленький. Ну, хотя бы на время. Хватит и ладно. Давайте попробуем. Подключили вроде бы. Не работает. Что-то мы перепутали, похоже. Особо спутать, ребят, нечего. Вот два плюса идут. Плюс от аккумуляторов и плюс на насос. Вот он здесь замыкается. Видите? Таким, таким, таким соленоидом, таким рулюшкой. А вот эти провода один плюс, а другой с выключателя. Здесь еще стоит у нас предохранитель. Давайте попробуем сейчас. Неужели я перепутал? Странно, но он не работает. А почему? Почему он не работает, ребят, как думаете? Недостаточно его просто, блин, сейчас напрямую соединим, конечно, но, тем не менее. В общем, дело пошло, забираю автомобиль. Ребят, непонятная история творится с выключателем, с этим. Он у меня не включается, хотя здесь я все правильно соединил, видите? И вот я так вот сейчас накинул, просто ключом соединил, плюс на плюс, без выключателя, поняли, да? Он, видите, дымится, потому что контакт не очень хороший. да, тупить немножечко. Можно еще, конечно, этот провод с этим прям напрямую соединить, но это тогда немного заморочек, пока так пойдет, ладно. Либо здесь выключатель сделать на разрыве и просто бах. Бабушка с дедушкой такие переживают, а мне эта дедушка говорит, а да пойдем ты там еще вот распишешься в какой-то расписке. Я говорю, в какой расписке? Ну, я не стал с ними тоже, а, ну, с дедушками, со старыми, Бабушка не стал сильно это замущаться, типа, ну, мне это не надо, этого расписка, она мне не нужна. Аня говорит, ну, давай, пожалуйста, распишемся, но мы же кэш тебе даем, ну, чтобы мы все были защищены. Я говорю, ну, ладно, чтобы вы все были защищены, давайте распишусь. В общем, ребят, что думаете, профессионалы электроники, как лучше сделать? Понятно, что сейчас проблема просто в... У меня ключ, кстати, кстати нагрелся невероятно горячий. До сих пор, по-моему, горячий, потому что... Контакт плохой, я просто ключ кинул сверху. Что думаете, может быть поставить просто на разрыве плюса механический свич такой, поняли, да, как массу? Или же все-таки электронный какой-то найти нормальный? Я не знаю, как быть. Электронный быстро из себя выходит, из себя. Что, чувак какой-то, ребят, максимально странный? Может, накуренный или что? Я вон там припарковался вот на этой улице, вот видите, где машины едят? Он говорит, нет, нет, нет. Чувак, нет, нет, развернись, развернись, развернись. Я говорю, зачем? Он говорит, я не могу машину туда притащить. Я говорю, почему она не ездит? Он говорит, езди. Я говорю, о чем проблема? Он говорит, у меня нет страховки. Я говорю, а, понятно. Так, ребят, что я приехал на первую разгрузку? Мне здесь нужно отдать корвет, шевролей корвет. Сейчас на улице прохладно, поэтому давайте вначале каждый автомобиль заведем и пойдем разгружать все для того, чтобы отдать вот этот. Так, ну по этой тачке у меня, в принципе, сомнений нет, заведется. Окей. Okay. Пойдем следующий заводить. Так, учил меня хозяин, собственник транспортного средства. Два раза на газульку нажали. Теперь вставляем ключ и заводим. Завелся, отлично. Доставил, ребята, шевроле. В обратном порядке загружаем. У меня это сдохло, мустанг, не заводилась. Ребята мне помогли, говорит, полностью газ нажми и заводи. Так и получилось. Мне okay. нужно отдал, ребят, от тачку. Короче, мужик говорит, а ты че откуда, чувак, ты из Германии? Я говорю, нет, ты из России. Он говорит, то круто. Ну и че, как тебе тут Эр, нормально, а там как? Ненормально. А что такое? Я говорю, а я знаю, что они, ну те, кто здесь живут. Даже, даже наши, наши какие-нибудь советские люди, они так немножко заблуждаются и думают, что Путин вообще красавчик, и там все в шоколаде живут. Ну, если он 20 лет уже у власти, наверное, он красавчик, правильно? А я говорю, а я не стесняюсь, думаю, что я буду стесняться своего мнения. У меня такое мнение, что он не красавчик, что он вор, он преступник. Вот, Ну, я об этом ему сказал, он говорит, что президент Он говорит, чувак, я знаю, я знаю. Он крейзи-президент, да, он много проблем создает до мира, я знаю. И жена его выходит, он Женя говорит, вот этот парень из России, он считает, что Путин говорит крейзи. она говорит, да, да, да, молодец, красавец. Часто у меня, хотя на этом фоне, ну, какие, недопонимания возникают, но, тем не менее, я продолжаю гнуть свою линию, поняли, ребят? И вы также гните свою линию, считайте, что должно быть как-то так, а не иначе, значит, делайте так. Ребят, забираю Tesla Model 3, сегодня заберу и сегодня отдам. Стоит 300 баксов, нормально, это помимо всех тех автомобилей, которые у меня есть, нормально, мне кажется. Ребят, представляете, как тяжело работать вот на таких вот грузах, габаритных, негабаритных. Видите, у него там палка, вот видно, нет, палка, подложка под вот эти колеса. Это даже не колеса, что это, какая-то резина, смотанная в клубок. Эта палка у него вылетела из-под этого колеса. Сейчас она, если упадет куда-то, то может произойти авария. Сейчас я его догоню, ему покажу водителя, чтобы он остановился и ее закрепил. В общем, это, наверное, самая сложная работа. Вот эти негабаритные грузы или габаритные грузы. Просто какие-то, я не знаю, я, ящики под, под доны. Блин, с него летит выходил, вот да. Всякого такую чепуху крепить, это очень сложно, ребят. Очень сложно. Смотрите, у меня машину загнал, все понятно. Четыре меня закрепил, поехал. А здесь забот очень много. Но бывает платит, вроде бы мы и неплохо. Ладно, догоняем и говорим, что у меня палка упадает. Ребята, ехал я, ехал, подъезжаю к Чикаго, вчера здесь была очень сильная метель, снег, ну, в принципе, вот то же самое, что и сейчас, шторм снежный. Я сегодня ехал, и траки просто валяются на обочине, валяются по два, по три штуки, прям страшная картина достаточно, у кого-то там аварийки моргают до сих пор. Ну, в общем, страшная картина, ребят. И вот я тоже попал в этот шторм. Мне даже сейчас клиент написал, будь осторожен, пожалуйста, здесь снежный шторм надвигается. Ну и вот он, этот снежный шторм. меня, остается полчаса буквально до клиента. Не знаю, смогу ли доехать. Пока еду, буду не спеша вот в таком темпе ехать. Еду сейчас со скоростью 60 км в час. Не спеша, никуда не тороплюсь, а там посмотрим. Смотрите, ребят, уведомление даже пришло. Национальный вызов Service. Короче, никуда не выдвигайтесь, Slow down, написано, замедляйтесь ну, и все такое. Видите, ребята, вот такие вот уведомления emergency присылают, emergency alerts, какие-то экстремальные уведомления. У вас такие приходят, нет? Бывает, еще пишут, что кого-то украли, ребенка украли, машину угнали и так далее, и так далее. И на телефоне прям пей-пей-пей-пей, такое вот уведомление приходит. Еще, ребята, у меня вот такое приложение есть, шторм-радар называется, видите? Видно циклон, как идет можно даже, например, вот таким образом нажать, и будет написано, как он пойдет. Ну, вот написано, что где-то, да, в 11.30 он пройдет. И видите, он пойдет уже вниз. 11.30, это еще 2 часа. Нет, нет, нет смысла сидеть. Поэтому, наверное, потихонечку, в таком темпе, в принципе, пускай я даже за час доеду, разгружусь и поеду дальше. Потому что к тому времени уже склон уйдет. Ой, ребята, слушайте. Ой, вроде бы время... А, нет, 9.50, в принципе, время. Утомляет, конечно, эта погода. Вроде бы и нормальная, ну но как, сильно-сильно-сильный сильный, сильный снег идет, сразу тает. И, наверное, дорога подмораживается, лед образуется. Но вроде бы так потихонечку можно ехать. тем не менее, ты сильно напряжен. Я думаю, наверное, доеду. Потом уже едут, засыпаю, думаю, да ну нафиг, сейчас попадешь в аварию, еще, не дай бог, знаете, что-то случится. Нафиг не надо. Остановился клиент. Говорю, чувак, это невозможно. Сегодня я не буду. Он говорит, без проблем, без проблем. Take your time, пишет. Just stop, пишет. Сейчас написано. Just stop. Просто остановись. Да, я тоже так думаю, что надо просто остановиться. Вообще, смотри, что происходит. Все, все, стоянка полностью занята. Так что отдыхаем, а завтра продолжим. Блин, вот это мороз, ребята. Вчера началась вот эта вьюга, я остановился, а сегодня... Мороз как дал. Хорошо, что я вчера дальше не поехал. Лед на дороге. Машину отдал, сейчас Ауди. А, весь замерз. Гидравлику поднялся. окей. Все, можно ехать. Я не понимаю, нафиг тут жить. Нафиг, ребята, жить в таких морозов. Надо жить в тепле. В Майами, в Сочи, в Монте-Карло. А. В общем, ребят, вот так всю ночь на вариках простояла Тесла. Я не могу найти. Как выключаются аварийки. Будем искать вместе с вами. А, холодно. Так, ключик сюда кладем. Что там с зарядкой? Вроде все нормально. Никак вообще. Аварийка не помешала. Так, так, так, так, так. Так, ребята. Тачка доставлена. Куда ее только припарковать? Ребята, вот где здесь аварийка? Я так понимаю, кнопки нигде нет, да? Да, кнопки нет нигде. Соответственно, мне нужно искать... Мне нужно искать в меню. но вот куда? Вот я сюда нажимаю, у меня просто камеры. Вот смотрите, здесь у нас OFF. Это что? Эй, написано. Свет, что ли? OFF. Потом. Это зеркала. Это все не то. Автопилот. Блокировка. Вот свет. Вот свет. А где здесь? Ambient light. Что за ambient light? Не знаю, что это. То есть нету, видите, здесь нету. Дисплей, Но это все не то уже. Language. Можно Russian выбрать, в принципе, но это вряд ли нам поможет. Здесь такого и нет, ребят. В Тесле нет русского, поняли? Ты только в вправ... Ты А, вот русский есть. Давайте русский включим, окей. Оп. Сейчас мы вот тут все изменим. Что, ты будешь включаться? Сейчас флаг Российской Федерации. Путин на медведя сзади, там такой патриотичный. Так, багажник, окей, давайте снова смотрим, что у нас есть еще, меню, заходим в меню, да, это что, это настройки телефона. туда-сюда, вот нам нужно меню, управление, свет выключить, Боковую блокировка окна, бардачок, не то, зарядка, это все не то, все, ребят, я не понимаю, где здесь аварийка, может кто-то мне подскажет, может отдельная какая-то кнопка, вау. Что вам хочу сказать, походу я сегодня опять ничего не успею. В субботу не очень хорошо попадать на загрузки, потому что автосалоны закрыты многие. Ну, в общем, какие-то дилерские закрыты или короткие дни у них, поэтому сегодня я что успею, то успею. А остальное оставим на понедельник. Завтра будет выходной, наверное, сегодня поработаем, завтра выходной. Ну, короче, как-то будем с вами время проводить. Это Чикаго, большой город, поэтому есть куда сходить. Еще погода бы удалась, было бы вообще четко, но нет так нет. Ладно, закрываем. Смотрите-ка здесь какой каток. Погнали скрывать. Холодно. Все. Все, ребята, сели. У меня не получается закрыть гидравлику. Почему? Потому что трак не успевает заряжать эти аккумуляторы. Ему нужно больше времени. Да, видите, мотор стал. Я даже помогаю уже. Все, встал. Больше больше крутить не хочет. Что, будем стоять, заряжать, ждать, пока трак зарядит аккумуляторы? И тогда, быть может, у меня получится закрыть. Иначе никак. Такие дела, ребят, вот такие вот издержки. Что, ребят, трак еще 30 минут потарахтел, чуть-чуть аккумулятор заряжал, вы поняли, да, какая система оттуда идет? У меня кабель, который заряжает вот эти два аккумулятора, вот эти два новых моих гелевых. которые, в свою очередь, после включения через вот этот вот соленоид отдают напряжение на насос. А насос крутит масло, а масло сейчас очень густое, потому что минус 15, и быстро высаживаются аккумуляторы. Знаю, давайте еще попробуем. В таком в таком положении застыл. Самое самое сложное положение, понимаете, да? Здесь самое самое большое э, усилие прилагает вот эти вот цилиндры, для того, чтобы закрыть. Вот чуть бы еще больше и уже нормально. Но пока вот так. Будем пробовать сейчас. Может зарядилась? Давайте посмотрим. Ну, давай, давай, давай, давай. смелее, смелее Встала, ребят, опять на том же положении, чуть открыла, опять встала, вырубает, не вырубает напряжение. Вариант, либо здесь еще час стоять, ждать пока генератор зарядит вот эти аккумуляторы, либо вариант что-то делать, я выбираю всегда что-то делать, что-то делать, ну... Просто не сидеть, что сидеть. Поэтому сейчас что делаю я? Пробую напрямую от аккумуляторов сразу на насос проложить кабель. Может, это поможет, если проблемы сейчас с соленоидом. Может, он недостаточно смыкается для того, чтобы передать всю мощность. Либо, если это не помогает, следующий вариант я просто подсоединяю к автомобилю, к любому. Или к моему. моему, Сразу на насос. Таким образом, таким образом закрываем. Короче, ребят, я справился. Сейчас я вам покажу, как. В общем, вот они, два провода. Такую я систему тут изобрел. На плюс-минус кинул. И там машину завел боксер, на плюс-минус кинул. Непонятно, в чем дело. Я подключил... это тяжело говорить. От ветра сейчас прячусь. В чем дело, я не понимаю. Потому что плюс-минус это накинул, без проблем завел. В смысле, мотор пошел работать, я закрыл крышку. Такое ощущение, что от трака не приходит. Либо эти настолько высажены аккумуляторы. В общем, мне предстоит в этом разобраться. И я разберусь.